Нажмите на любую из ошибок, чтобы открыть список страниц, где она была найдена. Конечно, лучше всего убрать ссылки на подобные документы и заменить их подобными работающими страницами. Мы сделали для вас удобные отчеты для устранения таких проблем. Например, в отчете по битым ссылкам вы сразу увидите на каких страницах были найдены битые ссылки и где их надо исправить, а в отчете по редиректам вы найдете на какие урлы стоит заменить текущие редиректы и где именно они находятся.